Привет, ребят! Сегодня 8 августа, 4 августа, время 10.30, пришел за грибами, типа в лес. Но в лесу нет грибов. В август месяц уже должны быть грибы, а грибов нет. Даже поганок нет. Вообще ничего нет. Лес, грубо говоря, одни деревья. Прошел дождь, вроде бы в лесу нормально, сыро. Должны расти грибы, а их нету. Вот так хожу по лесу. Смотрю на деревья. И все. И бутылки вон валяются под ногами. А грибов нет. Не хотят они расти. Когда они пойдут? В сентябре что ли грибы будут? Блин, там уже снег выпадет. А у нас будут грибы что-то как-то я понять не могу почему такая болда происходит даже поганок нет ни мухоморов ни, ни каких-нибудь там просто обычных поганок улитки ползают листва везде а грибов нет. Так что что дальше делать будем, не знаю. Грибы, наверное, испугались коронавируса. И не растут Поэтому я фики его знает. Где в каких местах их искать, куда бежать. А в лесу нету ничего, березки высокие, в лесу даже как-то ну, кроме он, бутылок больше нет никого, Ну может где-нибудь еще змеи конечно.